Ученые продолжают заполнять белые пятна на карте Земли. В одном из выпусков мы рассказывали о новых островах, найденных экспедиционной группой гидрографического судна «Сенеж». На этот раз исследователи снова удивили своим открытием, обнаружив цепочку из семи подводных вулканов, расположенную от побережья к югу от итальянского города Салерна до области Калабрия в Теренском море. Эта находка является продолжением 90-километровой цепи из 15 подводных вулканов. В районе Теренского моря проходит тектонический разлом между Азией и Европой, что обуславливает наличие многочисленных вулканов в этой области. Самые известные из них: итальянский Везувий, сицилийская Этна, а также Стромболи, расположенные на одноименном острове в составе Липарских островов. Изучив цепь вулканов, ученые выяснили, что движение тектонических плит способно привести к активации спящих вулканов Теренского моря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 Это и ускорение движения тектонических плит и рост темпа активности процессов и обострение проблем общепланетарного характера, в том числе сейсмической, вулканической, солнечной активности. В помощь ученым и всем нам, для глубокого изучения процессов происходящих в микро и макромире вышла видеоверсия доклада Исконная физика Алатра.